Работа всегда стоит. А я пожалуй пойду прилягу. Всем привет! С вами самостройщик Леха. Я продолжаю строить свое будущее жилище. Наконец-то я закончил 12 ряд и все дверные перемычки. Пришло время для армопояса. Для напиливания P-образных блоков, я использую всю ту же соседскую электропилу. Хотя блок М400, но цепь стачивалась примерно за 3-4 блока. Поэтому на 8 блоков у меня ушло 2, 2 новых цепи, которые я купил. А мне нужно было распилить около 82 блоков. Получалось, в принципе, быстро, довольно-таки неплохо. Но не я до конца ушатать еще и первую цепь, как я ушатал электропилу. Так что придется переходить в ручной режим. блока выпилить буковку П пилой в принципе невозможно, а ковыряться долго я не хочу, поэтому я нашел для себя новый вид. Я распилил блок на две части и из каждой половинки выпиливал буковку к. Распилить, я напомню, мне нужно было 82 блока. Чтобы буковка Г напилить 72 блока, у меня ушли два полных выходных. Все напильные заготовки я сразу же относил в дом. Потому что как только их начинал копить, они падали и ломались. Коротко о том, как я провел свои выходные. Отпиленные куски от газоблока я не выкидывал, а аккуратно складывал. В дальнейшем я их использую для внутренних перегородок. Превращаю из г-образных газоблоков в перевернутую буковку П таким образом, чтобы выходила корыца. делать нужно аккуратно и не спеша. Спешка ни к чему хорошему не приводит. Чтобы угол получился красивым, четыре половинки я выбирал под углом 45 градусов и сиднил между собой. Зачем так заморачиваться, спросите вы? Ну, я просто хочу, чтобы все было аккуратно и красиво. По итогам кропотливой работы получается вот такая красота. Теперь повторяю процесс с нижними. вы сейчас видите плоды упорной и кропотливо наношу клей на газоблок и приклеиваю ранее выпиленные заготовки начинать нужно именно с углов от них натягиваете нитку противоположному углу и уже по ним выставляете газоблоки, иначе может получиться немножечко кривовато. Ждем пока корыто полностью высохнет. Делаю заготовки для дальнейшей вески арматуры. Посмотрел парольку в интернете и в принципе все стараются сделать вот такой армополь меня есть вариант не устраивает поэтому я его буду делать по-своему поднимаю арматуру вложу его в наша импровизированная корыца надеваю заготовки на арматуру связываю арматуру таким способом чтобы с каждой стороны и снизу было расстояние под раствор. Получается в принципе неплохо. Вот здесь нужно усилить еще арматуру. Так, на всякий случай. Вот так гораздо лучше. Вязать арматуру в принципе несложно. Но когда начинаешь делать, время быстро уходит. И на то, чтобы обвязать э, арматуру по всему контуру, у меня ушел полный выходной. В своем армопоясе я использовал не 4, а 8 арматурий. Так, на всякий случай, для прочности. Я учел предыдущие ошибки и сделал выводы. Поэтому на углах армопояса я сразу сделал уголки из арматуры. Работать в перчатках крайне удобно, а если работать голыми руками, то все руки будут постоянно истарапаны. Закончив формировать весь контур, настало время утепления. Утеплитель я использовал толщиной 2 сантиметра. это значительно легче, чем армировать. В принципе, весь контур я утеплил всего лишь за пару часов. Так как у меня блоки сделаны не из не п-образные, а г-образные, над оконными и дверными проемами я сделал дополнительное усиление, чтобы раствор, когда будет давить на разрыв, г-образные блоки не открылись как цветочек и раствор не потек мимо. С самого раннего утра я достаю бетонную мешалку и начинаю замешивать раствор. готовный бетон раствор достаточно тяжелый, поэтому я наливал два 10-литровых ведра. Больше, в принципе, за раз унести было тяжеловато. Мало того, что мне приходилось его длинить до дома, его еще нужно было поднять на 2,5 метровую высоту, а это было достаточно нелегко. Для того чтобы раствор лучше усаживался и при усыхании армопояс не треснул, я трамбовал раствор шпателем постойка по арматуре а также насколько было возможности подымал и опускал арматуру чтобы раствор более лучше усаживался и все пузырьки выходили оттуда медленно верно я заливал армопояс но уже в середине дня я понимал что за один рабочий день залить всю площадь мне не удастся чисто физически При залейте армопояса большой площади в одиночку стоит учесть, что где-то в середине дня у вас начнут болеть плечи, спина и колени. Из-за того, что приходится скакать как сайгак сверху вниз, так еще и с тяжестями, организм сильно обматывается и устает. Даже с передышками по полчаса дает дают толком неплохого эффекта, и ваша продуктивность к концу дня падает на нет. Имейте это в виду. Как я и предполагал, за один день залить полностью армапояс мне не удалось. Поэтому я потратил еще один полный день на залить второй части на пояс. Ну, армапояс высох, и теперь можно приступать к кладке второго этажа. С вами был Леха, увидимся с вами через неделю. Если, конечно, меня не ушатают за то, что я ушатал электропилу. Всем хорошего дня, пока-пока.